Добрый день, меня зовут Лев Алексейский и сегодня я расскажу о том, как портировать простое э, десктопное Qt-приложение под операционную систему Android. Э, данная э, возможность в Qt появилась уже сравнительно давно и уже сейчас нельзя сказать, что оно уже уж очень сырое, как э, говорили о проекте на из которого она выросла. Итак, э, для того, чтобы не отвлекаться на э, написание, собственно, кода, я уже создал Приложение, которое мы будем портировать. Приложение секундомер. Вот основная форма. Здесь у нас ярлык который отображает собственно, время, э -э кнопка старт, она же кнопка приостановления, паузы. И кнопка сброса. Ну, как обычно, собственно, работает секундомер. Да, с двумя кнопками. Э -э давайте я сразу же запущу это приложение, чтобы мы увидели, как оно работает э -э на компьютере. Вот я запустил. Время пошло. Приостановил, время остановилось Опять нажал, время пошло дальше И нажал reset, сброс И время сбросилось И секундомер остановился Но ну, опять же, как и э, Должен работать секундомер Хорошо, сейчас я вкратце покажу Код Покажу, что ничего здесь особенного нету, Обычное э, десктопное Qt приложение Здесь у нас класс основной формы три слота, нажатие на кнопку, нажатие на вторую кнопку и на срабатывание таймера. То есть, ну как у нас работает, таймер срабатывает, сравнивается время запуска э, таймер, э, секундомера с текущим временем, вычисляется разница и она отображается в текстовом виде э, в ярлыке. Ну, в общем, такой довольно бесхитростный код. Не скажу, что очень изящный, но важно, что все работает хорошо. Что нам нужно для того, чтобы портировать это приложение на Android и запустить, например, на Android-устройстве, на каком-нибудь смартфоне. Так, для этого нам нужно скачать несколько инструментов. Во-первых, мы должны скачать версию Qt для Android. Она содержит э, все дополнительные э, инструменты для работы, для э, отладки и так далее. Э, ну, вот она помечена как «Qued for Android». Да? Э, у меня уже установлена она. Также нам нужен Android SDK, Software Development Kit. Э, куда же без него. Э, здесь он называется ADT, то есть Android Developer Tools. Uh, вот, можно скачать его вот по этому адресу developerandroidcom sdk. Также нам понадобится Android NDK. NDK uh, это инструмент, позволяющий использовать код на uh, языках C и C в приложениях под Android. Ну естественно мы пишем на C, поэтому нам NDK тоже нужен. Uh, нам нужен Java development kit GDK я думаю, что скорее всего он у вас стоит, хотя не знаю но тут все тоже достаточно понятно выбираем версию под свою операционную систему, скачиваем устанавливаем что касается SDK и NDK то они скачиваются в виде просто архивов которые вот я в данном случае сейчас распаковал и положил в папку Android вот у меня Android SDK здесь Android NDK также нам надо скачать Apache Ant ну, известный инструмент для автоматической сборки и сборки вообще ну, думаю тут тоже объяснять особо нечего опять же скачивается он в виде архива архив я распаковал положил в эту же папку и, наконец, для того, чтобы отлаживать приложение э, под Android на реальных физических устройствах, нужен еще Google USB драйвер. Вот скачивать его можно по этому адресу. Э, так, да. И, и тут у нас два варианта. Либо просто по ссылке скачиваем последний свежий драйвер. Либо мы можем через вот тот же SDK. Там есть. Сейчас покажу такой SDK-менеджер, если мы его запускаем. Сейчас он немножко тормозит. И вот здесь мы можем выбрать, какие элементы этого SDK мы хотим, какие пакеты хотим установить. И здесь вот есть Google USB-драйвер, у меня он уже тоже установлен, естественно, потому что я готовился к данному уроку ну как бы сносить его не стал, ну вот собственно тут тоже все достаточно просто итак, когда мы все это скачали положили, ну не знаю кто куда, я положил вот в одну вот эту папочку, чтобы было все понятно и просто мы должны теперь настроить Qt Creator для того, чтобы он знал что где эти инструменты находятся Опять же, я это уже проделал, и, честно говоря, у меня даже не получилось сбросить эти пути, потому что, видимо, где-то они прописались, и э, когда я их стираю, они опять возникают. Но на самом деле тут тоже все просто. Мы выбираем папку для SDK, выбираем папку SDK, туда, куда мы положили SDK, NDK, тоже выбираем папку, где у нас NDK, у меня, в моем случае D, Android, NDK. Э, Android NDK. что-то так uh, ant, с антом то же самое uh, только мы должны указать конкретный файл ant.bat и наконец gdk по-моему он автоматически находится uh, но опять же мы можем его указать обычно это program files java и вот версия gdk если у вас их несколько то можно выбрать какую-то одну конкретную и здесь же мы можем настроить uh, как можно отлаживать программы, написанные под Android. Собственно, есть два варианта: либо э, запускать на неком симуляторе устройства, э, Android устройства, вот этот эмулятор, AVD, э, либо ну, вот, как я уже сказал, на реальном физическом устройстве. Итак, давайте с -с создадим сначала симулятор устройства. Э -э Android Virtual Device Manager. И здесь мы можем выбрать New. И тут уже есть некие такие предустановленные варианты для разных разрешений. Вот в чем, собственно, преимущество этого симулятора в том, что мы можем проверить работу нашего приложения под разные разрешения экрана. Однако, вот на самом деле, конечно, довольно. Не беспроблемный, так скажем, инструмент. Он работает довольно медленно. Так я назову устройство Nexus Galaxy. Без пробелов, пробелы запрещены. Здесь я могу выбрать какие-то основные свойства моего, вот этого виртуального устройства. Передняя камера, задняя камера. Размер оперативной памяти, размер внутренней памяти, размер как бы эмулируемой SD-карточки. И э, с чем обычно тоже бывает проблема? С тем, что вот как мы видим, э, нам говорят, что на Windows если оперативной памяти мы выставим больше, чем 768 мегабайт, у нас могу, могут быть проблемы. И я действительно с этим столкнулся, потому что сначала не прочитал. Э, Итак, давайте... Давайте выберем тогда поменьше, не знаю, 600 мегабайт. Э -э, использовать э -э, ускоритель графический. Выберем да. Итак, окей. Вот у нас инициализировалось это виртуальное устройство. Все нормально, стоит галочка, то есть никаких проблем не должно быть. Я закрываю. Здесь он пока не появился, но это просто... Э -э он так вот с тормозом появляется здесь и так у нас есть вот это виртуальное устройство можно его прямо здесь запустить это будет очень медленно пока что я этого делать не буду а для начала мы должны сконфигурировать наш проект для того чтобы он компилировался под Android в моем случае здесь только десктопный вариант, да, отлазка приложения. Можно, конечно, через проекты здесь добавить, но я предпочитаю просто заново удалить файл с расширением user. И тогда мы можем закрыть проект. Так, сейчас я боюсь, он опять возник. Так. Так, есть. Удаляем его опять открываем проект и вот в данном случае у нас здесь десктопный э, настройки да э, здесь все хорошо выбираем один из вариантов Android и вот здесь вот такой э, момент опять же многие с этим сталкиваются и, опять, и у меня тоже были с этим проблемы если мы оставим все вот как есть то э, Проект даже скомпилируется, но мы не сможем его запустить. Не сможем его запустить по той простой причине, что здесь вот креолические символы. И с ними не работает запуск приложения. Поэтому, причем сообщения об ошибке весьма неинформативные. Что-то в духе типа ошибка 2. Я видел на форумах весьма многое значит обсуждений, что же, в чем проблема ну вот проблема в том, что у меня, по крайней мере, в том, что здесь кириллица ну и давайте я тогда просто напишу здесь латиницей debug а здесь кириллицей release так, настроить проект извиняюсь если я буду немножко косноязычно выражаться, потому что достаточно сложный э, урок получается плюс у меня здесь еще и камера так, хорошо и теперь у нас появился вариант комплект Android выбираем его давайте соберем проверим, что все собирается нормально И после этого уже будем запускать сначала на вот этом виртуальном устройстве, все прошло успешно, хорошо запускаем. И здесь вот два варианта, у меня уже подключен на самом деле подключен э, подключен телефон, вот этот телефон реального устройства, он появится здесь только если мы установили вот этот Google USB драйвер и еще после одной настройки, о которой я скажу позже. А вот это созданное нашими виртуальное устройство. Итак, я запускаю на нем, и на самом деле это будет длиться очень-очень долго, поэтому я, ранее извиняюсь, я, скорее всего, промотаю, ускорю видео для того, чтобы просто не тратить ваше время. Итак, мы видим вот, как я, собственно, и сказал. Достаточно часто возникают ошибки, видимо из-за того, что просто пока надолго инициализировалось это виртуальное устройство. Поэтому попробуем еще раз. Не обязательно для этого закрывать устройство. Я сейчас попробую еще разок. Опять выбираю виртуальное устройство Nexus Galaxy. И, наконец-то, со второго раза, как мы видим, приложение запустилось. Выглядит вполне сносно. Сейчас посмотрим, работает ли. Работает, но опять-таки, вот как-то очень медленно. Но при этом работает. Я сбрасываю. Ну, в общем, мы видим, приложение работает на этом виртуальном устройстве. Хотя, вот, конечно, очень долго и не очень стабильно. Хорошо. А теперь давайте попробуем вариант с реальным физическим устройством. Итак, вот здесь мой мобильный телефон. Так. Для того, чтобы можно было на нем отлаживаться нам надо сделать одну настройку идем в настройки в раздел приложения дальше раздел э, разработка по-моему по-русски называется development и здесь необходимо поставить галочку usb debugging да, usb отладка у меня она уже стоит поэтому мы и видели э, при запуске видели вариант запуска на вот этом вот мобильном телефоне хорошо у меня стоит здесь все как надо хорошо запускаем приложение выбираю телефон и сейчас мы видим что э, на физическом устройстве все будет как то более быстро и адекватно но ну, конечно в случае если мы хотим протестировать э, наше приложение на различных устройствах то либо нам надо завести купить все эти устройства и, и э, запускать на каждом из них ну, либо пользоваться все таки эмулятором итак приложение запустилось я нажимаю на кнопку. секундами время пошло. Приостановил, запустил. И здесь мы видим, все работает быстро и адекватно цифры бегут. Сбрасываем, опять запускаем. Приложение работает. Теперь, если я выйду э, из приложения, то смотрите, оно появилось в списке моих приложений. Вот он. Я могу опять его запустить, даже уже отключившись от компьютера. Хорошо. Но это для этого нужно, нужно было подключиться и отладиться. А что если я хочу распространить, ну, каком-то, не знаю, там, среди своих друзей или клиентов распространить это приложение. Так, для начала я уничтожу. Установленное у меня уже приложение. Управление приложениями. Я. Анинсталлирую его. Все, теперь у меня нет этого приложения. Но самое замечательное, что давайте посмотрим в папку, где у нас скомпилировалось приложение. А, что... Так, это я не туда зашел. Что... Android Release. Здесь есть папка Android Build. Здесь есть папка Bin. И в ней лежат файлы с решением APK. APK да? Файлы приложений, которые можно просто запускать на Android-устройствах. Поэтому, в принципе, мы можем просто распространять вот, эти, вот этот вот файл с решением APK. Я сейчас покажу. Это Для этого мне надо его скопировать на мобильный телефон. Для этого у меня есть специальные программы. Итак, я сначала копирую его в э, папку, в которой у меня есть сетевой доступ. Э, папка, э, ну, что называется, Rashina. А на мобильном телефоне у меня есть приложение, которое позволяет работать с протоколом SAMBA. Итак, оно соединено как раз с папкой public. И здесь мы видим, есть вот это Qt app -app debug app. Тот самый файл. Сейчас я его скачаю. То есть, на самом деле, у нас э, уже есть даже способ распространения нашего приложения. Ну, естественно, в случае Android мы, э, наверное, захотели бы его э, закачать за на э, Google Play. Ну, об это, это уже отдельная история. Так или иначе, у нас есть пакет. Так, я перехожу в папку, куда я скачал это приложение. Нажимаю Install. И, как и обычное нормальное приложение, оно устанавливается. И я его могу запустить. Все прекрасно работает. И опять же... Опять же, оно появилось у меня в списке приложений. Ну что ж, на сегодня все. Спасибо. До свидания.